известен. Опять же, и оружия не было. Тогда шашкой поймали, пулей, штыком. А теперь, сказывает, мало что там, так из него еще огонь кидает. Примерно, сказывает, на морскую милю, или более того, Вот ты и стой против такой чертовки. Обыкновенный огнемет. И это ни к чему. Зря вы ее приплели. Обыкновенный огнемет. Бьет, ну, на сто метров от силы. Вот. А, то у нас на вооружении тоже такие есть. Да, ты да. все знаешь. Как знаю. А то ты не знаешь, что ты есть Назгал. И хоть ты сегодня в армии идешь, я тебе скажу Назгал. Я человек пожилой свое твоего. имел отличие чина ты кто? Ты сопляк в военном деле, рядовой. Вот все твои чины заслуги. Я, может, что и не так скажу, а ты имею важную смолчу. Нет, все себя вперед все. смеш. Как-то со своей головы много не наводишь, нет. Обзоем не смех слушай. Дядя Вася, ведь чтоб было, бельем поросло. Одни сказки оставил. Ну, да врешь, врешь, врешь, не сказки. Врешь, лишь легкой какой сказки. Я с той сказки руки лишился. Тебе, сопляку, свободу добывал. А ты с той сказки 20 лет горе не нюхал. Ходил, девок по проулкам водил, меха на не рвал. Не все гулял. Тоже ты работал. Это ты пол работы работал. А, -а, -а. а вот теперь отдавай должок за наши сказки. Вот. Пустой шум. Некрасиво ставишься, Константин. Отойди к сторонке. Тут народ постарше тебе говорит. А тебе пока шум да глупость. Довольно, довольно. Иди, он ну у девчат объяснит. Соври что-нибудь там с геройствами, они это любят. Иди. пошел. Ой, гармошечка, открепушечка, Моя душа, я, краситель мой, душечка. Ходишь, я седаю? Ну что ж прийти, филаская у тебя? Да ну и смех битвый. Какой же смех, правильно объяснили? Тося, я сегодня ухожу. Неужели, а я и не знала. Вот насколько ты бесчувственный. Ваша пойдем, Матери. Удеться. Может, не увидимся никогда. Ой, так да значит, и судьба. Какая может быть судьба, я в судьбу не верю. Взять бы тебя, вот и вся судьба. Как это так взять? Я даже не понимаю, как это можно взять свободного человека. Ну. Расписались бы. Дело в конец. какой ты хитрый. Расписался вот списался в армию, а я, мол, здесь с приятным ожиданием вернется или нет ли. А то еще вернется, привяжется, с кем гулял, до да колзарку брала. Нет, брат, шутишь, смертно на так он напал. То -что? я ведь воевать иду. Я снегара, молодец. Может, убьют меня? Убьют? Второй церкви помянут, за упокой душе раба Божьего Коскентина. Что -то. А я в Бога не верю. Отнужденно а верит. Будет седа. Я в тебя верю. Ну, да, а то я и не обещала. Так и гуляла со мной. Мам, ну, с кем пройдешься? А тридцатый сегодня... день. А про это забудь. вот и я дождался своей симпатии вы что, с кумах концове? Ну что, подымайся, чаду, так пивай. Да забыл я уже тридцать слов. И краса-то тоже забыл, меня поминали. Кто да, ступите, Ему право? Моя сам. Военнослужащий. Не должен я позднее. <реклама> <реклама> <реклама> Спасибо, хозяевам за угощение, воинам победы оружия, чтоб вернулись домой целые и невредимые, а Гитлеру смерть от вашей верной руки. И все вперед наробит. Весь порядок нарушает. Даледь ему еще хравлей будет. Счастливо, Егор Степанович. Счастливо, Константин Лев. Счастливо оставаться. Вот фигура, всю музыку испортил, и что сказать хотел, зашибло. Да, будьте здоровы, будьте здоровы. что, ушли-то? Как пришла, так и ушла. Тофь! Нет, налился-то, а? что шо ж, не попрощаться не надо. Твой... Ну что так три раза прощались. Ну как еще прощаться на своем деле? Тофь, и еще, и еще, тофь. еще? Вот и еще. Ну что, Воин, прости бой против Господа? Торт! Что, это, речи? Да? Торт! Торт! Торт! бы что ли? Торт! уходит. А это молчит и молчит. Вот она, нынешняя жена. Рада бы сказать. Что у тебя в голове, никто не знает. Коська говорит, вот так же идешь. А мне б легче убить тебя сейчас, чем вот так отставлять. Как так? А вот так, на чужие глаза, для чужую волю. А у меня своя воля есть. Велика уж ваша бабья воля, на первого мужика. Нет. Я сильная. А это ж какая-то какая ты сильная? Я сильнее всех. Вот я сколько передумаю, ничего не скажу, только смолчу. Который раз ты придешь с работы, бросилась обняла бы тебя, сдушила бы до смерти. Опять смолчу. Нюр, давай есть, садись. Вот и весь наш с тобой разговор я, может, в голове все слова тебе сказала. Как же я не сильная. Ну, говори, говори, еще говори. Что говорим -то? Ну, вот это вот все и говори. За всю жизнь не перескажешь. Одно я только тебе могу сказать. Ничего этого не будет. Так что зря себя не терзай. А ты не зарекайся. Кто его знает, сколько ждать придется. Ты и дождешься. Пождешь, пождешь, а потом и забудешься. С солдатками. Забудешься. Нет. Я думаю, сознательная женщина этого себе не позволит. А ты сознательная? Я-то не знаю. А только ночами ты спишь. А я думаю, думаю. И все про войну, все про войну. Это сдай, потом слезы пройдут, сегодня и слез ныдут. Говори, говори, еще а, Чего говорить -то? Тебе раньше меня спрашивали, я думала, ты сказала, а теперь за всю жизнь перескажешь. От этого на станцию пойдем! Не Мамаша, по вагонам, сыночек мой! сыночек, сыночек, храни тебя, храни нас. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Идем, идем, идем, идем! Идем на проводить хочет. Пойдет бабочка, шевелится и испортит всю свою красоту. Пойдет. А что ли? Друг, позвольте я дверь Thank you. <сосимый> была. Видел? Вот тут была. Поезд тронулся, забилась. И две женщины взяли ее и унесли. <сосимый> ревут, ревут. Кругом женщины ревут. Хотите кусочек? Брата или мужа. Да, теперь все провожаются. Все пришло в движение. Вся страна. Одни приезжают, другие уезжают. Вот мы, например, приехали. А вы здешние? Влечный. Вот видите, нам уже лучше. Николай Петрович, что такое? в шестом пути началась разгрузка. Другой беремен. А Власов где? В Нагаре. Поставьте пока на его место Колобова. Колобова. Вы что же, за завод здесь думаете Да, смотрите? вот именно, завод. А сами-то вы откуда будете? Мы? Из Ленинграда. Не бывали? Зря. Прекрасный город. А селиться где же предполагаете? Везде, где найдем, только крышу. Нас много, много нас. Здравствуй, Сергей Сергеевич. Здравствуй, товарищ алик Здоров. Давай, ну, ничего. А такое. дочка твоя? Дочка даже ничего не жалуется. Да чего же мы с тобой грязные, Сергей Сергеевич? Помыться бы нам не мешало. Да, помыться бы не вредно, Павел Петрович, Мы понимаем, такой же грязь после бани одевать не захочется. А что, смены нет у тебя? Нет, откуда же? Ну, ничего. Как-нибудь придумаем что-нибудь. Откуда же они такие-то? Да все оттуда же, оттуда, от войны. Что же, родители не пьют? нет Нет. Родителей не пьют. пока нет. Ищу вас, вы успеете. Положение такое, вас нечем, дают глупока. Уже крыша, разве что крыша. Помещение недостроено, свищет во все щели. Думаю, на первое время туда женщин и детей. А мужчин куда? А мужчинам первые ночи все равно спать не придется будет завод восстанавливать. Теперь только вам помещение подыскать. По вашей логике выходит, что я не мужчина, а? Ну, какой вы мужчина? Вы директор, Александр А всех остальных в клуб. какая уж может быть жизнь в таком помещении? Там и дверь ты еще не навешанная. Да, с дверьми оно, конечно, легче. Дверь закрыть можно и никого не пускать. Что-то ваши хозяйки не очень-то нам двери открывают. Значит, квартиры у вас нету? Нет. То есть теоретически, конечно, она есть, но практически нет. Тогда пожалуйте к нам. У нас как раз помещение освободилось. Вот видите? А вы говорите, двери не отпирают. Не те двери стучались, товарищ Козырев? А Никиев Николай Петрович? Будем знакомы. А ваше имя отчество? Серидова Анна. Анна. А дальше как? Анна Ивановна. Анна Ивановна. Прекрасно. Козырек, Алексей Васильевич. Так где вы живете, Анна Ивановна? В а, Петропавловской, 27-й дом. В 27-й. Надо записать. Ну, вот, тогда если разрешите, мы сразу к вам. Пожалуйста. Пойдем. Вот что. Соберите Папа. всех начальников. Сядем, не откладывая долгий ящик решать дела. Правильно. Алексей Васильевич. Ох, гора блядь, Сейчас хозяину такую квартиру оторвал. Вот, доволен будет. Пойдем. Мама, я к вам. Чте? Я отчего, мама? Народ к нам понаехала страсть. И да чего все мучаются, глядеть нельзя. И вот я думаю, мама, что ж у нас будет свободно эту горницу стоять? Ну, вот его Правда, я удивляюсь вам. Неужели не русские мы люди, мама? Вы как хотите, я уж пообещала. Люди пришли, в стенках ждут. Да ты че? Рыхнула совца бешено. Да я и тебя-то в ту горицу не пущу не то, что каких приблудных с улицы. Еще в таки запустила, а? Да вот я их сейчас веником отца всех. Здравствуйте. Проходите, товарищи Никиев. Вот сюда и проходите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо живете, чисто. Товарищи, ноги вытерли. Вытерли, Николай. Ветер вот Вытерли, это да плохо. Пожалуйста, еще раз, половичку. Поехали. А я прощаться пришла. Эх, <смех> похватилась, Старая хозяев провожать пришла. Упоздала ласточка, к нам уж новые понаехали. Так что же, вероятно, самохозяйка? хозяйка? это как раз мамаш хозяйская, Мария Гавриловна. Вот видите, как нехорошо получается. А я не познакомился с ней. Ну что, познакомиться еще успеете. Что, сердитая? Нет, так она у нас добрая. А сегодня сын проводила. ну что это? Руки вымыть хотите? Спасибо, с удовольствием. То есть с Ленией? Везде, да. Али, и тут у меня место не найдется. Я за капустой, мама. Везде, да. Что ж от такое делать? Не успела промажить, целовался, целовался. Вот это очень хорошо. А что если я вмешаюсь? Да что это вы? Только хуже от сердца. Пускай там шумит. Отвоевала. Вот это зря. Кушайте, не стесняйтесь. Сейчас самоварский пить. Садите пока к столу. Вот это называется устроился человек. Слушай, девушка, а у вас в то не найдется комнаты для меня? А? Нет, какая у нас может быть комната? Не найдется. Найдется, не найдется. Так где ж такое? Да все там же. Разъяжья улица, дом 16. Там и найдется. Вот они где. Ух, прелесть какая. Ну ка набросились. Так угощают же, Николай Петрович. Ах. Вы и рады. А я и рад. Нет, товарищ Я. Не рак. Трудно нам будет. да? Очень трудно. О, что я забыл? Забыл. Да. И вы мне понадобитесь, Александр Иванович. Идемте, пожалуйста. А? Замечательный Туга, Игорь Петрович. Рекомендую вам. Э, нет, так не выйдет. Давайте-ка мы угостим хозяев. Так, чем же угостить? Не, а давайте, давайте, угощи? не скупитесь. Вот вы, Сластена, у вас обязательно есть конфеты. Ставьте на стул. Да откуда у меня конфеты? ставьте, некогда торговаться. Одна, две, три, там сколько? А. Вот колбаска была здесь. Так к чему же? Все-таки мы хозяева? А вот и нет. Вы меня пригласили не в гости, а я таскать на правах провод... жильца. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Пожалуйста. А я пока что... Приглашу Мари Гавривну, если не ошибаюсь. Попробуйте. А вот, а вот и попробую. Очень прошу, не попрескуйте с нами, Мария Гавриловна. Загрузка у нас не богатая, но уж не обисуйте. Пожалуйста, моя. Садитесь, садитесь. Будем рады. Ссориться нам нельзя. Так-то она не слышит, вы погромче ей. Ах, вот что. Я говорю, жить будем вместе, так что, мол, ссориться нельзя. Вы хозяйничайте, прошу вас. А мы тут о делах поговорим. Пожалуйста, Магрия. Угощайтесь. Конфетки. Вот это возьмите, вот это. Лотос, лотос, пожалуйста. Спасибо. Что ж так-то? Не Ни у Фнера ничего, кроме капусты, в доме не нашлось. Пожалуйста, не, не беспокойтесь. Ну, как уж тут беспокойство. Все-таки здешние люди, уральские. Не нищие живем. Нура, да. возьми-ка там в голубце яичок, да свари в самоваре. Чудеса! Рассказать не поверю. А ты своей скажи. И то побежать. Ну так как, молодая хозяйка, приходить или нет, ну что ж, зайдите. Вот это так. Товарищ Рыбин, здравствуйте. здравствуйте ну вот, здравствуйте, я толкуюсь у муральца, народ холодный, некостеприимный. А у вас тут я вижу целый банкет. Нет, да хорошо. нет, деловаться нельзя, принимают очень хорошо. Тут и есть, значит, дело пойдет, как так принимают. А это, надо полагать, сама хозяйка. А до уж не знаю теперь, как это сказать. <laughs> Были вроде хозяева, а теперь уж не знаю. Это почему ж так-то? Да, да так уж получилось, Нет, от нас зависимо. А вы тоже к нам селяетесь, или как ли? Нет, я проведать заехал, а жилье у меня есть, на ваш не посягаю. Я это думаю, что уж как будто и некуда больше. К чему вы это, мама, к чему только говорите? даже товарищ Рыбин из области. А помню хоть кто, я все равно скажу. Хоть из области, хоть из Москвы, а что есть, то скажу. Говорите, говорите, мамаш. говорите-ка мне не так, что... Вижу одно. поступаете против порядка. А я за этот порядок в 2019 году мужа проводила воевать, да обратно не дождалась. И сейчас двоих на фронт отправила. Ну да уж не знаю, доведется увидеть ли, нет ли. Не успели проводить, а вы вот что делаете. А что ж мы такое делаем? Простите, мамаша, что-то я вас не пойму. Товарищ Ребен, очевидно, молодая хозяйка. Позвольте очевидно. Дайте нам договориться. Пожалуйста, пожалуйста. Ах. Так что же, да зачем людей вселяете? Где такое право есть? Ах, вот оно что, теперь понимаю. А я-то думал, у вас по любовно все. Еще хвастался. Ха, нехорошо, нехорошо получается. Фури хорошо. Вот, дорогой человек. Видно, правда-то не каждый раз хорошо слушать. А тоже же ее не спрячешь. Это вы правильно, мамаша. На вашем доме не свет клином сошелся. Ну, да ведь я не гоню. Товарищи тут вышло маленькое недоразумение. Ну ничего, уладим. Придется вам переселиться. Вот у меня родственники есть. Вот там вам будет хорошо. Да, товарищ Рыба, зря все расстраиваете. Эта бабушка у нас такая характерная. Никто к нам никого не вселял, сама я людей позвала. Разве что именно товарищи да, неудобно. Спасибо, Анна Ивановна, спасибо. Зря только столько беспокойства вокруг наших удобств. Товарищи, дела поважнее есть. Прежде всего надо расселить людей, затем надо людей помыть. Помыть не удастся. Почему бани? это не удастся? Бани нет. Как? То есть как бани А так не построили. Вот я баню поставлю, тогда помоем людей. Позвольте, позвольте. У нас на Урале народ живет в чистоте. Ну уж не знаю, как они там устраиваются. А в бане моемся? Повел. А где же у вас баня? Да при каждом доме бани есть. Что ж прикажете обойти весь поселок и каждого попросить баню затопить? Так что А как же. Конечно. Придется обижать, попросить людей. Товарищ Рыбин, у меня ведь не десятки, и не сотни. Знаю, людей. знаю. Товарищ Лиридова, Нюра, возьмите на себя это дело. Подсадите людям. Ну, а что же, мне недолго. Ну, что скажете? Ничего не скажу никак. Садитесь, товарищ Рыбин. Поговорим вас, заводе. Что hey, скорма, мама? Ой, Глеб, мам, не какие <Слышко> <Слышко> А Ну вот, Николай Петрович, да стыдно сказать, баню векистеля народ пускать боятся. Говорят, баню вымоешь, на улице не выглянешь. Пословица не дурна. Ну что ж, пусть я оставляю для себя. Ну не больно так. Говорят, не выживешь потом. Правильно <свист> рассуждают. И, и не придется выживать, будем жить до конца войны. Вот видите. Конечно. А вы-то как думали? Да я-то понимаю, я-то понимаю. И остальные тоже понемногу поймут. Действуйте, действуйте, надеемся на вас. Не отстану от тебя. Возьми хоть двоих. Измучился я с нашим народом. Одного пустила, больше не возьму. И не проси. Пойду не то, а бегу еще все. <связь> <связь> люди! Соски, спасайте! А с пятишками деньги. Некрасиво, некрасиво делались. Ты куда снюра? Гляди, смоют в речку рыбам на прокорм. <связь> я тебе что сказала? Иди домой. А ты чего выпилилась? Правильно ведь Нюрка говорит? Надо подсобить людям. Иди, красавица, иди, не оглядывайся. Что ты, какой Положи Вот вот вот Николай, что, я <свы> вас Берись я к себе домой, там разберем, кто чей. А все-таки... Ну, вот там... А все-таки расшевелила я народ. Гроза расшевелила, не знаю, как сказать. Только идут, бегут наши парки. Сейчас всех по домам разберем. Вот эти, пожалуйста, устроите. Гражданчик, пожалуйста, ко мне обсушаться. Спасибо. А это что, же ваш или нет? Мое, и... все мое. Ребятки, а вы держите за подол. Не то унесет вас водой. Надо же, ливень какой. Что, забрали. А ты куда-то нахватываешься, так, в Пришла. А что я хожу других, что ли? Ко мне пройдёте. Да, балуюсь. А сейчас так больше для порядку не хватило. Посижу, думаю, по караулю, а то время тревожное и долго ли до греха. Большие миллионы плати здесь. Десятки миллионов золотых рубля. Десятки миллионов. Выходит, большое хозяйство к нам забросили. Самый первый завод стоит. Однако самый первый, как будто по нашему государству, алмаз считает. Наш не уступит. Вот разве что не уступит. Это так. Какое, может быть, сейчас гулянье? Ой, дядя Вась, насколько ты сердится, смотри, застрели меня. А то бы тебя и делу с концом. Все равно, не проку от тебя, не радости. Так же крепьем растешь. Не торопись убивать, дай пожить маленько. Может, уж тебе сгодиться. Вот, поговорим не спите, а? Присаживайтесь. А -а -а. Пустил полную квартиру. народ, самой тобой лечь а -а -а. не Душ порожнее стоит вас дожидают. Вы не сомневаетесь. Значит, не забываете меня? Душка, как вас забудешь. Да? Никто меня не забывает. Всюду ждут, в поселке ждут, на вокзале ждут, всюду ждут. Все на мне честное слово. Да как же все? Начальник ваш, видно, тоже заботливый человек. Сейчас иду по улице, он опять бежит куда-то, с рукой намахивает. Намахивает? Большой человек, горячий. Только вот не может он во всю эту музыку вникнуть. Ведь его дело приказать, а мое обеспечить. Обеспечить. Вникаешь? А? А А, а зябло. Эх, хозяйка, хозяйка. Ой, спасибо Да вы не беспокойтесь. Скажи, не беспокоиться. теперь покоится. Ой, мам, как хорошо, как хорошо. Вот кто семейный, так те все устроились. Ваня на мыле, теперь сидят чай пьют. Не уж чаем поят. Ага, мам поят. А ребят все все спят, только наш не спят. все равно, как кислое молоко. Темнота А еще не Киев. Николай Петрович. Совершенно точно. Очень рад. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. А как же вы меня разыскали? Да вот, дали мне ваш адрес. Ну что, я думал, что у меня и адрес-то никакого нет. Ну что ж. По крайней мере, никому не удавалось никогда его разъяснить. А вот в обкоме мне совершенно точно разъяснили. А что же, в областном в партии? Да. Это очень интересно. Присаживайтесь. Благодарю. Благодарю. Одну минуточку. Вы что же здесь? И по семье. А я теперь всегда один. Моя супруг закончалась. В пути. Детей мы раньше теряли. Теперь вот с чужим ребенком занимаюсь. дети, так вот. Да. А я ведь за вами, Иван Андреевич. Хочу вас приглашать к себе на завод. На это так неожиданно. Что неожиданно? И потом, я служу. Это на ком же заводе? А я не на заводе. А где же? Я в школе. В школе? Да. А что вы там делаете? Преподают арифметику, алгебру, геометрию. Mm. Да. Это очень интересно. Инженер-энергетик в школе. Как же так можно? А что, разве это плохо? У меня для вас крайне серьезное дело. Я вас слушаю. Видите ли, наше воздушное хозяйство застряло в пути. А у меня стоит компрессор на 45 тысяч кубов. Наш или англичанин, немец? На да, немецкий. Ну, я об этом вам расскажу потом у себя дома. Он не работает. И вот если вы не оживите это сооружение, то я просто не знаю, на кого рассчитывать. Это очень лесно, конечно, для меня. Но, по-моему, вы меня переоценили. Да нет, ну что вы. А ты минуточку. как же так можно? Я как-то совершенно не в форме сейчас, вы знаете, у меня голова никем занята, я боюсь, что я не справлюсь сейчас. А вы знаете, вам надо немножко сейчас подышать заводским воздухом. А со мной на завод, посмотрите, как люди работают, и вам сразу легче на душе станет. Работает. Да что, как работает? Собирайтесь. Мне, собственно, собираться-то нечего. А как школа. Школа? Да. Ну, это я возьму на себя. Собирайтесь, поедем. Вот моя стена, да. саквояж, это же можно от холда покрыться, так вот и живем. Вы когда-нибудь здесь бывали? Нет, первый раз. Стыдно, живете на Урале и не удосужились посмотреть. Если бы знали, как нам здорово помогла эта махина во время нашего переселения. Все вот это вот выросло в последнее время. И теперь? Да, мне хуже, я на отлете, но иногда приезжаю и пощипываю в меру все. Да-да, вот посмотрите. Пойдите, Раздевайтесь. Сейчас я вас развлеку. Вот вам ребус. Как видите, чертеж турбокомпрессора на 45 тысяч кубов. И чертеж, и компрессор прислали сюда немцы перед самой войной. Хорошо, а все, да? Угу. Это слепой чертеж, тут же никакие да, детали это, не указаны. Более, да, ну, не однажды наш такой случай тоже со сборкой. Угу. Вот видите, а вы не хотели сюда ехать. Да, но только тогда ничего не вышло. Это было мирное время, сейчас война должна выйти. Вот что же, все ко мне? Да-да. Шансферидова, Анна Ивановна, Штура? Да-да-да. Ну, пусть зайдет. Разглядывайте, разглядывайте. Сейчас покажу вам машину. Здравствуйте, Анна Ивановна. Знакомьтесь, пожалуйста. Товарищ Курочкин Иван Андреевич. Свиридова Анна Ивановна, наша квартирная хозяйка. Очень хорошо, что вы пришли, Анна Ивановна. Товарищ Курочкин у нас человек новый. Так что, пожалуйста, проследите первое время за тем, чтобы его у нас получше приютили. Хорошо, постараемся. Mm. Слушаю вас, Анна Ивановна. Я к вам официально, Николай Петрович. А это как же? Ну вот именно, что по делу. Пожалуйста. У меня есть решение поступить на завод. Очень хорошо. Вот видите. Mm. Сюридова Анна Ивановна. Так, так. А это что же у вас <смех> Это письмо. От мужа? Ну что ж, хорошее письмо. Здоров, не ранен. Как раз раненый лежит. В госпитале. Ну, пишет не сильно. Садитесь, пожалуйста, Письмо хорошее. Я от этого письма и жизнь свою поломать решилась. Интересно. что же он вам пишет? Хотите, прочитаю удовольствием послушаем. Сходите, пожалуйста, поближе. Вот я отсюда прочитаю. Нюра. Нюра, мы здесь часто слушаем, также читаем в газетах. Пишут про Урал. И эти сообщения Нюра я читаю раньше всех. Описывают, конечно, заводы, но я, Нюра, вижу не заводы, а тебя перед глазами. Какая ты есть и какой я тебе оставил, не знаю на кого. Хотя ты и говорила, ничего этого не будет, но Нюра... Ой, я... не отсюда, я читаю. Сколько насмотрелись мы горя по тем деревням, где побывали немцы. Вы этого, Нюра, не знаете и, слава богу, знать не можете. Но я пишу тебе и передай всем, что хуже их нет ничего. Слишком много допускают зверства. Нюра, когда товарищи спрашивают меня, что где работает твоя жена, то я заявляю им на заводе, хотя и не знаю, но уверен, что ты, Нюра, не останешься в стороне и всем объяснишь. Оружия бывает еще маловато, и тут вся надежда у нас на Урал. А меня, как уральца, частенько товарищи спрашивают, сколько, мол, может обеспечить Урал. И я отвечаю безгранично до полной победы. Сейчас лежу в госпитале и все нюра думаю про тебя. Вот так. Да, теперь скажите, Анна Ивановна, где же вы надумали работать? Какую специальность хотите избрать? Я сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Сергей рекомендует, что именно у меня в бронекорпусной. В бронекорпусной? Да, по-моему, ко мне, на сварку. На сварку? Да, да. у меня конча женщины есть. Разумно. Ну что ж, поставим вас на сварку, Анна Ивановна. Можно идти? Пожалуйста. До свидания. Видите, Анна Ивановна, как получилось. Недавно я хвастался товарищу Курочкину, какие знаменитые, все умеете варить. А вот вы все бросили и надумали варить металл. Приходит... Не есть там теперь ваших чаянных. Но это одно к одному не касается. Сегодня же наготовим. Пожалуйста. Вот что, дорогая моя, дайте-ка мне номер 33632, а потом пойдет добавить... Правильно, 19. Вот молодец, все знает. Кто это, Клава? Женя. Ну, давай, Женя, действуй, время военное. Угу. Сеня! Семен Семенович. Сень! Привет, это я, Алеша. Ну, как в Париж, Горный Орел? Я говорю, как летаешь, летаешь как? Кто общипал? Да что? Черт, да что ты! Скажи намёсник! Слушай, что-то он у нас люд стал в последнее время. А? Да? Слушай, Семён, Семён! Переживи. Я говорю, переживи. Угу. Ты лучше скажи, ты что просил? Ну, раз спрашивай, значит, могу что мне надо, это разговор особой будет. Так, погоди, не торопись. Давай, записываю. Так, так. Да-да. Зачем пришла? Так Леша же. Какой я вам Леша не Надо же знать время и место, честное слово. Да, слушаю, Сенечка, слушаю. Так, записываю. Есть, что у тебя там? Чебаки жарят. Чебаки. Господи, надо же выдумать такое слово. Забирай своих Чебакова иди отсюда. Да слушай, слушай, Семен. Нет, милый мой, этого я тебе сам могу тон и три бросить. Ну, конечно. Так. Так, Леша, вы же голодный. Ничего, как-нибудь перебьюсь хлеба на квась. Записываю. Есть. А плакать будешь за воротами, ясно? Давай уходи отсюда. Так, так, Семен, я считаю, что договорились почти. Да. Прошу заметить, почти. Вот так. Ну будь здоров. Будь здоров. Привет. Я Козырев на проводе. А где он? В кузнечном, ну сейчас приду. Ладно. Ладно. Давайте и работайте. Ведь вот ставят мне доску, а я говорю, что не мне, а Пурочкину ставят. У меня вот, по-моему, а это без воздуха стоять. А я тут бьюсь и даю, а мне доску ставят. Все, все. все. Ну -с, Николай Петрович, всё-таки плотнее мы заводим. Да вот так. Это скажем, всем доволен. Продукции мало даем. Дернула вас. Ведь кажется, знаете, человек. Нет, лезет хорошо. Я не знаю, чего он хочет. И так уж снов палит, с чего он хочет. Продукции больше хочет. Хорошо. Хорошо, Дыхаем. Честное слово, Диматович, я все прекрасно понимаю. Я не хочу вас нервировать, но должен предупредить, что воздух нам нужен вот. Как вот, извините меня за Каламбур, но действительно нам тяжело. Зайдите, пожалуйста, ко мне на совещание. Ну о чем задумались? М? Нет. О чем вы задумался, Николай Петрович? Я задумался о том, что немцы под Москвой. какой же вывод. А мы здесь отвертимся. Не понимаю. Не понимаете? Работать надо. идти побыстрее. Да, вы думаете, легко. Хотя смотрю, на них, хоть и легко работают, Может быть, они чуть-чуть не задумываются ни над чем. Кто вам сказал, что они не задумываются? Поверьте мне, они думают об этом во всяком случае не меньше, чем мы с вами. Вот молчат и делают свое дело. А вы начинаете... Нехорошо. Не забудьте освещение. Товарищи. Время! Время! Время! Время! Заходите! На стол положите, я потом на стол. Да. Ну что, большинство здесь? Да. Можно начинать? Плоховато работаем, товарищи. Плоховато, плоховато, плоховато. Ну вот, пожалуйста. Уралмаш поздравляет нас с выполнением программы. А так вы что скажете? Мы действительно выполнили программу. А Уралмаш перевыполнил свою программу на 70%. Они же здешние. Здешние, а мы? Мы здесь живем, здесь работаем, мы сейчас тоже здешние. Вот давайте об этом как раз и поговорим. У кого есть какие-то дельные предложения? Высказывайте, товарищи. У меня есть предложение. Пожалуйста. У -у -у. Но я предлагаю снять Курочкина с работы и на его место поставить другого человека. Почему? Исправляется справляйтесь с работой. А другой справится? Если найдем сведущего человека. Надо полагать справиться. Если найдем, надо полагать. Нет, товарищ курочки Курочкина мы снимать не будем. Поверьте мне, это весьма несложное решение вопроса. Если человека сразу что-нибудь не выходит, снять его, а затем на его место назначить другого, потом снять другого, назначить третьего и так далее. Нет. Курочкин следующий человек, ему надо помочь. Нет, Курочкина мы снимать не будем. Давайте, Я задержался Пожалуйста, пожалуйста. Осадитесь. Продолжайте, товарищ приходько. Я все сказал. Так. Благодарю вас, не хочу. Так, да, товарищи, мысль ясна. Надо увеличить выпуск продукции. Надо взять от завода все и даже более. Многое, что можно было бы сделать. Да воздуха не хватает. А если будет воздух? Тогда другое дело. Mm. Позвольте мне, Игорь Петрович. Слушай, вас. Я знаю, сейчас все смотрят на меня, и буквально, и фигурально, так сказать. Я отлично понимаю всю, всю меру своей ответственности перед заводом, но как профессионал я не могу идти на риск, или точнее на заведомую аварию. Я вообще не буду говорить, сколько я работаю, никому не интересно, да и вообще никто из за свое время не считает, Не в этом дело. Но я просто не могу точно назвать число, когда мне удастся пустить компрессор. Хотя вот сегодня как раз... Пустые, Пустые слова. И... Что вы? Я говорю, работать надо, трудиться. Я вам слова не давал. Это во-первых. А затем вы эту реплику можете смело адресовать себе. Именно по вашей милости мы остались бы своей энергетики. Да-да. Я за железную дорогу не отвечаю. Не Нет, горячий. отвечаете. Я вам сейчас это докажу. Тише, товарищи. Аникеев слушает. Жду трубки. Тише, товарищи, Это тише. Николай Петрович, простите меня, но скажите, чем вы руководствовались, обещая товарищу Сталину удвоить вымысл? Мне представляется, что в таких случаях следует руководиться реальной программой. Дорогой товарищ Приходько, Единственная реальная программа для нас с вами, танкостроители, это обеспечить полный разгром немцев. И вот это обстоятельство я вас очень прошу не забывать. Это так. А если вас интересует, на чем я остановился в своем обещании, тут, пожалуйста, на этой телеграмме. Вот тут управление Свернувской железной дороги и сообщает мне. Мне лично они а вам, товарищ Козырев, прошу заметить. Очень любопытная деталь. А как вы думаете, почему сообщают мне, а не вам? Ну, видимо, какое-то недоразумение. А вот и нет, не угадали. Потому, товарищ Козырев, что я просил ответить мне лично. Так вот, мне отвечают. Что те самые вагоны с оборудованием, которые мы с вами ждем уже не первую неделю, прибыли в наш адрес и находятся, по-видимому, на станции. Как вы это обстоятельство не знали, товарищ Козырев? Простите меня, я понять не могу. Ну, теперь дело в срочном монтаже. Но к этому нам не привыкать. Вот вам и воздух будет. Ну. Простите, Николай Петрович. О каких вагонах вы говорите? Так. Вы не знаете, о каких вагонах идет речь? Согласитесь, это по меньшей мере странно. Я, конечно, знаю, о каких вагонах идет речь, но я не понимаю, как это так получилось, что я вот не знаю... Знаю, не знаю. Тут какая-то нехорошая путаница. Вот это уже я отчетливо знаю. И мы это немедленно разберем. Да, сейчас поедем на станцию и разберем. Не буду вас больше задерживать, товарищи. машину, пожалуйста, побыстрее. Николай Петрович, отдышите меня. Позже позже, позже, позже. Я, прошу, я потом вам скажу, я хочу начать. Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. Одевайтесь, товарищ Козырев. Да, товарищ, вас тоже прошу с нами. Одеваюсь, одеваюсь, Николай Петрович. В чем дело? Не надо никуда ехать, Николай Петрович. Почему же? Я сам скажу, какой там груз. Ах, значит, груз все-таки есть. Есть. Так почему же у меня раньше об этом не сказали? Пожалуйста, вот подробная отчет всего груза. Яры плюшевые 32 пары. габардиновые, 18 пар. Интересно. Кресло кабинетные кожаные. Кресло гостинные под плюш. Смотрите-ка, все плюш, да плюш, да плюш. А где же трахать? Ну, товарищ Козырев. Рассказывайте, как же это все получилось. Вы что же думаете, Николай Петрович, это я все для себя вывозил? Но мне это не неинтересно. Мне интересно, где компрессор? Компрессор, по-видимому, в пути. По-видимому, компрессор в пути. А вы привезли вот эту вот чепуху? Ну, что вы нервничаете, Николай Петрович? Разрешите мне сказать? Ну, слушай вас, я слушаю. слушаю. Да я вам под эту чепуху два компрессора обеспечу. Кто такое. А вы как думали? Мало того, что вы сами жулик... Ну, ну, полегче, я не жулик! Это вам кажется, батенька Мочев. Повторяю, мало того, что вы сами жулик, вы еще находите подобных вам и на этом строите свою практику. Так вот, не выйдет. Это, я вам говорю, не выйдет больше! Да, то есть успокойтесь, успокойтесь. Да, ничего, ничего. Считайте себя уволенным с завода. Об остальном позаботится суд. Можете идти. Так мне и надо. Совершенно верно. Так вам и надо. Все правильно. Человека. А что ж, это иногда полезно. Право уже он не так виноват, как он это кажется. В конце концов, весь этот груз принадлежит нашему же заводу. Ведь это же не воровство. Да вы великолепно понимаете, что это хуже, хуже, чем воровство. Ведь он нас ввел в заблуждение. Рассчитывая на этот груз, мы построили свою программу. Я не говорю же о том, что в глазах товарища Сталина, я теперь буду выглядеть хвостнишкой мелким лжецом. Николай Петрович, да, пожалуйста, не защищайте его. Этим только вы себя мараете. Николай Петрович, я это говорю не из симпатии козырь. Ну, без него нам трудно Чего? Ничего, ничего, справимся как-нибудь, не волнуйтесь. Ну, кого вы имеете в виду на его место? А вот думаю попросить пока вас. Что вы на это скажете? Что вы, Николай и не умеет Что не умеете? Блатовать не умеете? Ну и слава богу. Поверьте мне, что в этом деле надо немножко расторопности и побольше честности. Так что, пожалуйста, не отказывайтесь. Да, Дайте про самолет, в крайнем случае поезд сегодня на Москву. Хорошо. Да, затем вот что. Я оставлю письмо, передайте его товарищу Курочкину. Я все вожу с этой проклятой машиной, а решиться никак не могу, понимать, Не могу. Скажите мне, может, я часть смекну? Я и тоже теперь заводская. Анна Ивановна, добрая, хорошая женщина, что же может можете смекнуть? Стоит машина, и все в ней не точно. То есть теперь-то не все, много я исправил, но веры-то у меня настоящей в нее нет. И надо эту машину, Анна Ивановна, пустить. Если мою пустит, мощность завода увеличится в два раза. Вот как? Да. А если будет авария при пуске, то вся ответственность лежит на меня. Вот и все. А надо пустить? Очень бы просто. Просто. А как же воюют люди? Тоже ведь не на свадьбу идут, а идут же. Вот, вот именно что верно. Что делать же нас? Опять что делать? Говорит Москва! Ой нет, мы всегда слушаем. Так я раньше тоже слушал всегда, теперь не могу. Там вот плохо, погоды плохо, вообще все плохо. немецкого плана окружения и взятия Москвы. поражение немецких войск. Вы слушайте, что говорят? Чай громче, чего-то передают. 1941 года германские войска. Развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью путем аквата и одновременного глубокого входа фланга фронта выйти к нам в тыл и окружить и занять Москву 6 декабря. 1941 года войска нашего западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление в результате начатого наступления. Обе эти группировки разбиты и поспешно отходят Росая технику, вооружение и Товарищи, не потери. Победа, мама! Вставайте, мама, победа! победа вставайте, Победа, победа -го мама, вставайте! Захвачено и уничтожено. Верно, да, бабушка, верно, победа! Авиации! Танков 1434. Автомашин 5416. Когда начинается? 575. Эх, -э, мне бы сейчас. 339. Пулеметов 870. Вот что, товарищ Гурочкин. Пойдем Апери на завод. немцев только по указанным бюджетам. Пойдем. На это время наставляем выше 850 убитыми. Что Так ведь победа, мальчик. Победа. Информ-бюро. Oh, <laughs> Что ж такое делается? Эти горсти подают. Кланька! Клань! Гляди, Клань. Клань. Клань, кто приехал. Вам кого? А мне хозяев. Дома никого нет. А где же? Анна Ивановна на работе. Ах, на работе. Ага, ну это так. А бабушка где же? А бабушка тоже на работе. И бабушка на работе? Вот это так. Ага. А ты сама кто ж такая? Это. А, а мы лежим Ленинградский. А, да, да, да, да. А сам хозяин-то где же, а? Хозяин на фронте воюет. Uh -huh. А вы не от него ли? От него. Тогда вы подождите, я сейчас на мавар поставлю, uh -huh. чайку попьете. Вы только никуда не уходите, а то... А Она, наверное, меня другая, все уже отпустила. Не уйду, не уйду. Я сейчас защитку да, на двор взгляну. Не уйду, не уйду. Эх, я Читать приятно. Ну что, Снегал Федорович? Все-таки проводили мы за вами. Нет, погодите, погодите. Эх, какой вы хвостун тратите. Вот он хвостун. Дайте спрячу. Сергей Сергеевич, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да мне? Да нет, я только на знаю, посмотри. Пожалуйста. До свидания, Петрович. До свидания. конечно тяжелые, ведь это ночью сделают как днем, ракет наставят, светло на земле прям мурашевидно. А днем как ночью? О. Черным дымом закроют. Горит все, земля прям горит. Шум хотел взять поначалу. Да. А, такой грохот подымал куда-то. Ой война война война. Да, на испух хотел взять на испух. Блин, скрикшу. Вот, вот именно. Крик. крик Криком так и остался. в четырнадцатом годе он тоже скрика начал. нет, Василий в четырнадцатом годе это совсем не то. Эта война ведь особенная. Я ничего не говорю. Особо это так. Отечественная война моторов. Но я говорю, в четырнадцатом годе тоже до моторов нашло. А нынче моторов не тот. Ну, вот мотор, мотор, мы знаем, мотор то от нас. Да, у нас город, в 2014 году годе тоже до моторов дошло. Что... А в гражданскую, в гражданскую в шашкой, пули, штыком. Конечно. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Родион Кустанович. Николай Здравствуйте. Петрович. Здравствуйте. Иван Андреевич. О, спасибо, что не применули зайти. Ну, Очень рад. А? Ничего, ничего. Пожалуйста, прошу вас к столу. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите, Тут же хозяин. Пожалуйста. Здравствуйте, господин. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чужат вас ничего не повезло? А разве ждешь? Нет. Ничего не передавал. Привет велел передать. Ну что ж, на том спасибо, Егор Степанович. Привет, кто приехал. Пойданы, партизаны! Привет, Луна! Приятно, Луна! Приятно, Луна! Приятно, Луна! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Луна! будет. Правильно. А вы откуда Луна! Привет, А вот как засмеялись, так сразу. Танкисты должны знать своих танкостроителей. Да, Это уж а -а -а -а. Между прочим, ваш портрет у нас в фронтовой газете печатался. Вот на днях. Ну, да, да, да, да. Очень приятно слышать. Я не знал, что нам такая честь. Но... Вы на какой машине сражались? На 34-й. Ну и как? Ваши ну, мнения. Прославленная о, машина. машина. А, -а, -а, -а. а как было с охлаждением? А с охлаждением... Были претензии. Нет у вас А вы знаете, каких трудов? Улучшение стоимо. А заметили за. А теперь вот на фронте большой слух идет. Говорят, новую машину какую-то сделали. Вот приехали. Получать, а? Да, кое-что есть. Ну, покажем. Пойдем, покажите, ребята. Прошу, прошу, моя матушка, прошу, прошу, что меня прошу, Лавр и ветвь, мари, Все-таки гости, а то забыла забыл хозяйка свою обязанность. Побегу. А ты, Шибков, не бегай теперь, а то мне не угнаться будет за тобой с палочкой. -то. Да. Угонь. А побегу, да упаду? Упадешь, ну, на руки возьму, да понесу. Я это сильный.